Друзья, всем привет! Новый токен сайл на CoinList. Регистрация уже открыта, он называется P-Stake. Это, скорее всего, последний, может, предпоследний токен сайл на CoinList. Поэтому обязательно рекомендую в нем поучаствовать. Тем более, я здесь вижу очень хороший выхлоп. Естественно, видео сейчас мы это разберем. Поэтому, кому это интересно, присажимся. Поехали! По традиции, перед тем, как начать, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Информацию одну из первых сначала кидай туда, а потом уже транслирую на YouTube. Также ответы на квиз, на вопросы, которые нужны будут в этом токен токенцеле. Они, естественно, будут продублированы здесь, в телеграм-канале. Поэтому залетайте, буду рад видеть каждого. Итак, CoinList, кто не знаком, может каким-то чудом. Это площадка для первичного размещения токенов. Здесь мы не гарантированно, но имеем хоть и минимальные шансы взять токен одного или другого проекта по самой хорошей, там вкусной цене и продать с отличными иксами. Иксы на CoinList по статистике от 10 и буквально доходят до 100 иксов. Поэтому участвовать здесь обязательно нужно и выгодно. И с маленьким капиталом, кто только начинает использовать и знакомиться с криптовалютой, это такая площадка, как трамплин, прыжок, Именно для заработка. Понятно, это будет длиться не вечно, но пока, пока проекты, которые нах... выходят на CoinList, они идут все иксовые и показывают пока что положительную динамику. Так вот, кто не знает, здесь нужно обязательно будет зарегистрироваться и пройти верификацию. Как это делать и как вообще работать с CoinList? Я ставлю видео отдельное снимал более подробный обзор, она будет под видео в описании, поэтому залетайте, чтобы мы на этом не акцентировали внимание. У нас главная страница Dashboard, здесь регистрация, вам нужно перейти и нажать регистр now. Мы попадем на страничку регистрации, самое главное, что вам нужно знать, это когда нам нужно зарегистрироваться. Крайний срок у вас будет 13 декабря до 00 по УТС, поэтому тяните, зарегистрируйтесь, чтобы не пропустить этот токен сейл. И продажа начнется уже 16 декабря в 18.00 по УТС. Это 20.00 по Киеву и 21.00 по Москве. Спасибо им на этом, что не ночью. Как всегда мы с вами не можем выспаться за этих токен сайлов, Поэтому здесь еще классно, что будет всего лишь одна опция. Она будет вот по времени, которую вы видите на экране. Кратце о P-Stake. Давайте сейчас поговорим и потом посмотрим на экономику. Почему я считаю, что этот проект довольно неплохие и на старте даст. Ну и разберем, конечно, их условия, разлоки и все остальное. Итак, кратце P-Stake это протокол, который открывает ликвидность, да, который вы можете стейкать, делать это безопасно, участвовать в улучшениях протокола безопасности, чтобы зарабатывать вот эти самые вознаграждения за стейки. И за все это дело мы можем получать репрезентативные токены с привязкой один к одному. Все это построена, ихние токены будут на RC20, на эфириуме, естественно. Допустим, как это будет работать, вот вы хотите на платформу Pistake, перевести токены ATOM. У них будет этот мост, который будет безопасно, по которому можно переводить токены ATOM, там ERC20, да. Все это делать быстро, с минимальными транзакциями, с минимальными там комиссиями. Когда вы переводите, к примеру, с кошелька там 100 своих космос, атом, да, монеты, они у вас уже будут обозначаться, обернутые будут p и там вы уже можете их, к примеру, застейкать под определенный процент годовой и получать вознаграждение. Они будут застейканы как уже стейк-атом, и вы будете получать там определенный процент. Если вы хотите назад вернуть, то, естественно, вот эти p там они будут сгорать, и вы выводите уже атом, свой, который полноценный с процентом и с доходом назад на свой кошелек. То есть вот такой принцип примерной работы, который они предоставляют. Как я уже сказал, PSTEC это токен стандарта RC20 и у них будет самое главное две функции. Это участие в предложениях и усовершенствовании протокола путем голосования ну и участие в безопасности самого протокола. И давайте посмотрим, что у них по распределению. По распределению токенов у них всего эмиссия будет 500 миллионов. Уже спасибо, что не куча миллиардов, полегче считать. И у них, давайте посмотрим, какой график выпуска. Это самое главное, важное перед тем, как понять, получится ли у нас здесь заработать иксы или нет. Но сначала перейдем к детали продажи, что они нам предлагают. Период продажи я сказал, да, начало регистрации от 7 декабря открыто, крайний срок 13 и 16 декабря они начнут проводить токен сейл. Цена, которая будет на старте, по которой мы будем покупать этот токен, если получится, это 40 центов. Опция будет одна и самое классное здесь, что распределение будет уже совсем практически скоро, да, это 20, приблизительно 25 января, и нам разблокирует 25% токенов, и потом будет линейный разлог Остальных 75% в течение 6 месяцев. То есть не год, не два, как обычно бывает, а именно полгода. Это очень хорошо. Еще с табличка дальше вы посмотрите, почему. И 25% сразу. Это тоже очень классно с теми иксами, которые, предполагаю, будут. Я думаю, мы свою инвестицию с вот этих 25% заберем сразу. А может даже получится так, что еще и с наваром. На токенсайл они выделяют 25 миллионов токенов. Таким образом мы понимаем, что минимальная покупка, которую мы можем совершить, если мы удачно получим аллокацию, это 100 долларов, максимально 500. Сразу хочу сказать, что на токенсайл просто... Безумная очередь, безумно, безумное количество желающих. Поэтому все будут брать на 500 долларов. Это без вариантов. Даже если вы, ребят, кто-то пойдет вам, у вас попадет там аллокация. Мы с вами знакомы или вы подписчик моего канала. У вас попадет аллокация. И каким-то образом вы не хотите брать на 500 долларов, там, а хотите на 200, то обязательно пишите, говорите. Мы с вами состыкуемся, может у меня не получится, например, взять аллокацию, то я, например, тоже там готов добавить 300, чтобы не пропадала аллокация. И мы с вами уже как-то там договоримся, поделим вот эту всю прибыль, ну, естественно, там на ваших условиях, как договоримся. Так вот, если каждый человек купит на 500 долларов, значит по 40 центов цена, это получится 1250 токенов, 25 миллионов токенов которые они нам дают мы делим на 1250 и мы получаем 20 тысяч 20 тысяч это будет цифра которая обозначает что больше 20 тысяч человек не смогут получить алокацию то есть первые 20 тысяч кому эта цифра выпадет следите за ней то вам повезло вы должны получить алокацию и возможность купить это токенах кто больше 20 тысяч там 30 тысяч 50 000, 100 000, 300 000, то вы сразу можете понимать что вы локацию не получится можете в принципе сразу закрывать экран способы финансирования смотрите они добавили сюда алго э, и салану да то есть возможности для оплаты но я рекомендую в твердой валюте таких как и USDT, USDT, это все делать чтобы курс который может может прыгать очень сильно в особенности в последнее время не сыграл э, против вас. Ну и также по традиции кто не сможет участвовать в этом токен это США, Китай, Канада и Южная Корея. Это жители этих стран. Сейчас мы чуть позже с вами зарегистрируемся и пройдем сразу э, квиз, ответы на вопросы. И давайте по распределению. Смотрите. У них на самом старте первые несколько месяцев там посмотрим сейчас э, немного будет токенов. Вот 2% они после э, запуска сети сразу будут разблокированы. Дальше продажа ранее инвестора, которые э, инвестировали, а у них, кстати, фонды очень серьезные. Это такие, как и Sequoia, Coinbase Ventures, Kraken Ventures, Salameda, Reservoir, очень сильные ребята, у них поддержки. Так вот им эти токены будут распределяться в течение 18 месяцев. А именно после запуска сети через 6 месяцев они будут в течение года потом линейным способом получать эти токены. А мы как публичная продажа, вот я вам говорил, 25% сразу и потом 6-месячный разлог. То есть мы уже будем там Последние получать токены, там последний где-то месяц, а у частных инвесторов только разблокируется первое. И это очень круто на самом деле, потому что не будет вот такого там сразу резкого слива. Команда. 16% не выделили. 36-месячный у них будет блок. 8, через 18 месяцев только... Начнет линейным периодом в течение 18 месяцев. У них э, потихонечку токены размораживаются. Стимулированное развитие сообщества. Э, линейный выпуск тоже будет в течение двух лет после запуска сети. Стейкеры 3% линейный разлог после запуска сети в течение года. Казначейство 2 года после запуска сети 20%. Загрузка протокола 2% сразу будут разблокированы после запуска сети и награды различные, да, 6% после запуска сети в течение 6 месяцев линейно будет разблокироваться. То есть разлоки просто очень хорошие и очень радует На самом деле вся эта история... Полная эмиссия 500 миллионов токенов разблокируется аж через 35 месяцев. И как мы видим, после листинга, да, как раз когда нам токены первые 25% будет насыпать, мы видим, что здесь не больше 60 миллионов токенов будет в рынке. 100 миллионов только будет, вот, видите, уже на четвертый месяц. Это говорит о том, что вот эти 25%, которые мы получим, мы наверное на них как минимум я рассчитываю можем сорвать около 10 иксов, это как минимум, потому что капитализация проекта такого в принципе неплохого, на выходе она может составить как минимум там миллионов двести, а это будет цена токена там в районе там 4 долларов от нашей цены, это будет как раз 10 иксов а может в моменте подпрыгнет там и до 10 долларов, все это может быть Поэтому я считаю, что вот эти 25%, которые мы получим, мы сразу можем отбить вот эти 500 долларов, которые мы вложили. Может даже заработать сверху хорошо. И потом уже будем получать просто халявные токены в течение полугода. Про фонды я вам сказал. Партнеров у них тоже очень много. Вы можете посмотреть. Команда у них в принципе молодая, довольно сильная. Также есть у них Twitter. Уже, 12, уже практически 13 тысяч читателей потихонечку, смотрю, развиваются, дают там информацию. Можете тоже подписаться, чтобы следить за их новостями. И давайте последнее, что мы с вами сделаем, это зарегистрируемся, ответим на вопросы, да, которые здесь есть обязательные. Еще раз повторяю, я их продублирую в свой телеграм-канал, поэтому обязательно подписывайтесь. Все, вы нажимаете регистрацию, нажимаете начать. Здесь нажимаете продолжить, да, вы уже должны быть верифицированы, естественно. Здесь выбираете страну, регион вашего проживания. Нажимаете продолжить, и вас перенаправляют на вот такой квиз, да, как бы тест. Так, здесь вопросы, сколько токенов предоставляет на sell? 25 миллионов ставим. Здесь мы ставим во втором вопросе вот этот первый. Здесь выбираем мультичейн в третьем, в четвертом мы выбираем ликвид стейкинг пятом выбираем вот это последний да вот эти варианты пополнения счета и в шестом выбираем у нас 40 центов за токен будет и лимит 500 долларов максимально седьмое мы выбираем вот это первое в восьмом мы выбираем coin лист и в девятом выбираем вот это последнее. Соглашаемся с тем, что ваш аккаунт может быть заблокирован, если вы будете делать мультиаккаунты или выиграете аллокацию, но каким-то образом не пополните счет, откажетесь от участия. Вам, кстати, тоже могут за это заблокировать аккаунт. Имейте это в виду. Нажимаем Continue. Все, мы успешно все это сделали. Осталось 6 дней, 4 часа. Спокойно ожидаем, когда токен сейл начнется. Сразу хочу сказать, что очень трудно туда попасть. Но наша задача сделать вот такие, я думаю, несложные действия и пытать удачу уже на самом сейле. Кому это видео было полезным, поддержите лайком, пишите комментарии, участвуете ли в токен сейлах. Получилось ли вас брать аллокации хоть на каких-то из них. Буду рад почитать в комментариях. Не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео.